Интересно, за что любят проверку администрации на своем сервере? как по мне в первую очередь проверки любят не за то, что автор поддерживает имидж сервера, следит за администрацией и корректирует их работу а за то, как сильно удается попустить главных героев за их грехи в какой-то момент мне показалось, что 18 проверка не выйдет в ближайшее время всему причиной казалось бы улучшение комьюнити в целом, меньше людей стало открыто токсить, поубавилось нарушителей и именно поэтому я почти месяц не снимал на Боброграде, да и плюсом впал в небольшой тильт но когда снизу снова стучит пиздобратья Заблюдов, нарушителей и бандитов младших приходится все-таки выходить наружу в противогазе. Это 18-я проверка администрации на сервере Бебраград. IP-группа, а также промокод будут ждать вас в описании. Итак, пожалуй, начнем с самого безобидного нарушения а именно немного неправильной постройки базы, а также неправильного скина. В комментариях, наверное, уже ребята успели загореться и написать про то, что я начинаю доебываться до реально какой-то хуеты. Но это прописано в правилах, и это обязаны соблюдать все. Но наши главные герои в этом ролике это реально особый случай, потому что на них жалобы летят достаточно часто. И некоторые из них, ребята, принимают жалобы на себя, поскольку они делюкс админы. Есть еще вот такой тип игроков которые не совсем хорошо знают правила и, возможно, какое-то нарушение они могут пропустить мимо глаз тупо, потому что они не знают, что это нарушение, да и чё им тягаться с делюк с админом. Не дай бог потом еще придет, зарейдит, отхуесосит или же что-нибудь напишет обидное в чате. А эти ребята как раз-таки на этом и специализируются. Это некие бандиты-младшие. Он тут делает прострелы, чтобы по нему нельзя было в голову попасть. Камера ты персонажа первого лица находится несколько ниже. И поэтому его не будет видно полностью. У него тело закрыто, ноги закрыты, голова закрыта. Сейчас он тут еще делает вот такой вот типа хуевый прострел. А. Ага, его вообще не, нормально не видно, да пиздец. Но они выиграют рейд, я знаю. Привет! Нарушено правило Мингбилд. В каком месте? Если ты про то место с окном, я проб подставлял, я все проверял. Там идеально стоит в проб этот прострел. И зрительный контакт также, в принципе, не нарушается. Вроде как. Тебя не видно нормально. Ну там же тело вроде видно. Нет? Модель твою не видно. А ну, тейп на меня туда. Практически. Я могу поставить туда просто этот Только лестницу, голова. там. А, а. 3-4К. Там место просто кончено в этом плане. И ты его решил сделать еще более конченным. Молодец. Нюхай, бебру! <связь> Базы, блять, нету теперь. Въебали базы мужики. Мина сам на дверь, бля. Логи охуенные. Все посидели на маниках со стороны может показаться в этой ситуации что мне просто захотелось доебаться конкретно до этой хаты, но дело в том что таких построек делают достаточно много не одни они, на кайф лайфе до его закрытия, в тот момент как он начал скатываться, ребята начали делать коридоры смерти, базы которые вообще было нереально рейдить, об этом говорят даже бывшие игроки кайфлайфа и часть из игроков как раз таки из-за этого начали ливать как говорится урок будет повторяться до тех пор пока ты его не усвоишь мы этот урок усвоили и переделали правила построек, теперь вы можете нормально понять, как можно строиться, как нельзя. Есть также подробные иллюстрации к каким-либо пунктам, которые указаны в правилах. И также есть уточнения. Поэтому, ребят, читайте, учите и пользуйтесь. Но вот так легко можно разогнать шайку типов, которые засели на квартире. Немного дать им движение. Дальше пойдет тоже, казалось бы, безобидное нарушение, но при случае, каждый из вас начнет гореть жопой, если его перестреляет челик с такой вот моделькой. Дело в том, что на серваке есть такая штука, как аутфитер. Она под позволяет тебе загрузить абсолютно любой скин из воркшопа и использовать его на серваке, и видеть его будет каждый. Но проблема в том, то, что некоторые скины есть либо поломанные, либо не соразмерные с размерами гражданского, обычного из hl 2. У большинства таких моделей сломанные хитбоксы, то есть если ты, как ты сам думаешь, попал этой модельке в голову, то скорее всего тебе засчитало попадание в тело, а то и в ноги, ну потому что моделька даже по размерам не такая, как моделька гражданского, как мы описали в правилах. Те, кто не особо вовлечен в пвп игру, скажут, что то это, наверное, не очень-то и важно. Но стоит только поставить одного такого балбеса, который вообще не любит стреляться, против другого такого же балбеса, но уже с другим скином, у которого, может быть, какие-то другие размеры, или же другие хитбоксы. То, ребят, хотите-не хотите, но шансов будет больше у того чела, у которого стоит нестандартная модель. А это уже дисбаланс, и это нарушение правил сервера. Эта часть не будет особо так сопровождаться без ускорения. Все, что тут будет, я ускорю, тупо потому, что большинство сообщений в чате будет это «Лаок, меняй модель», «Лаок, ты будешь ее менять" лаук меняй модель надеюсь в этом моменте вы мне просто поверите на слово то что я уговаривал человека поменять модель около 10 минут вот вам скрин в подтверждение мне можно мне на... на скорость это спиды, спиды, иди, в... это, спиды купи в подъезде. Ебать. Спиды купи. Ебать, что ты творишь, мужик? Ебать, торчки уже, не стесняясь, Коля. Мой, мой вообще рекорд, вообще, Лауф, вот, либо покушение это за цессию, на меня это было человек 40, которые запаялили меня 5 раз, но только, вот, знаешь, что... Крысу в крысу, бля. Типа, в остальных случаях они или палятся, находясь в самых элементарных там, позициях, например, вот кр крыши там и так далее. Типа, вот я не ожидаю больше всего то, что они вот из под угла начнут меня обстреливать. Ну, как я, да, а так, так, так. Меньше. То есть у меня всегда вот глаза вот на, на крышу у меня нацелены, вот на, на пол вообще. Не, вот, конечно, если... Че долбоеб, что ты делаешь? Я даже не знал, о, что это заказ будет. О, о. Ну ладно, окей. О, Весело получается. Саня хряк на охоте. Просто берешь там, берешь, респаунишь э, клетки, потом создаешь еду. Но покупающие идут в качестве, не его... Что правильно, что не Крыши домов в элитном районе это общественное место, так прописано в правилах этого сервера, поэтому я могу там передвигаться абсолютно спокойно, но не делая ничего такого криминального. Разве что попробовать выполнить заказ с крыши какой-нибудь в элитке, это можно, но опираясь также на то, чтобы не было особо много свидетелей. Бандитам, налетчикам и прочим криминальным профессиям приходится несколько сложнее, потому что для них это общественное место, если они сделают там что-то криминальное по своей инициативе, то это будет правило Кроуд п Исключение, конечно же, самообороны, например, на тебя напал киллер и тебе нужно как-то защищаться, обижать а особо-то и некуда. То есть по такой логике, если я на него нападу сам, будучи киллером и имея на него заказ, а он меня при защите убьет, то это не будет каким-либо нарушением правила кроудер ДРП, а будет исключительно самообороной. Но если он сам первый начнет меня провоцировать на какой-либо конфликт, доставать оружие, стрелять или же пытаться меня дамажить или же даже убить, то это будет нарушение кроудер П у него. К тому же это донатный делюкс администратор и спрос с него, казалось бы, должен быть намного больше, потому что админи Регистратор же, он же должен знать правила, тем более такое базовое. Вот это реально база. Кроуд РПН по преграде это база. что значит? Ну все, и кормишь. А, вот. Притом, кстати, у детеныша ставят ты продаешь вот это все. Че, все понятно? <клево> продаешь просто ну как э, сейчас подожди блять сибирь нахуй блядь, с крыши моего пра пра пра геда это не твой дом это крыша моего друга, блядь. Это не Ходи твой дом тут лезешь. Это не твой дом Долбоебу кусок Кстати, когда я с ним постоянно пересекаюсь Я особо-то и не даю причину вот так вот агрессировать Там, наверное, кто-нибудь сейчас в комментариях напишет Но он же отыгрывает РП бандита Бандит, это же быдло там ну быдло это гопник Вот хотите бычить на кого-нибудь Или же кого-то вызывать на стрелу Берите гопника, но делайте это по правилам а вот так вот с ровного места крыть хуями чела просто за то, что он существует, я вам крайне не рекомендую, потому что на месте этого левого чела могу оказаться я, и я это хавать не буду. Немного погодя, вы в этом сами убедитесь. Это не твой дом. Да мне похуй, я А мне тогда тоже похуй право, в Кубе. По мне тоже похуй в Кубе. Сиди ну, объясняй ты, другу, как фармиться. У меня сейчас, у меня, у меня сейчас оружие в руках, ты долбоёб? Молодец. Вот НКЮшка вот дальше. Да, его врагнать как то пока меня ебашит. Опять. Нюхай бебру. Заказ я, конечно, не выполнил, но все же. Лаок, слышь. Лаок, зашл его? ОВАСИ КРИМ ДЕЙСТВИЯ В общих местах. На ваших экранах сейчас наблюдается нарушение правила физгана БУ. Чтобы вам было более понятно, что оно из себя представляет, я его сейчас закину на ваши экраны. Итак, я у того самого делюкс админа за крим действия в общих местах, и меня начинает таскать физганом другой делюкс админ. Я не знаю, кто им реально навыдавал столько храброй воды, чтобы они вот такую хуйню на спокойных щах совершали, но... Это пиздец на самом деле, ребят. Окей, моделируем ситуацию. Я киллер, я иду и ищу свою цель. Я почти нашел, начинаю выцеливать. И тут, сука, челу приспищило взять меня физганом, утащить куда-то на крышу, а не в админ зону, и начать у меня допрашивать, почему же я все-таки забанил его друга. Причем опрашивать меня в таком охуевшем тоне, будто я зашел и перебанил половину сервера за то, что они не делали. А теперь скажи, какое это криминальное действие, если это его дом. Точнее, это наша хата. Он тебя попросил уйти, вроде, не? Угрозы оружием в общих местах. Он тебя угрозил оружием? Алло, куда ты уходишь? Куда, куда надо? Куда ты уходишь? Куда куда ты я, уходишь? Иду? я тебе сказал. Какие угрозы От тебя оружием? какие угрозы в общественных местах он тебя прекратил оружием потому что он тебе сказал свалить из дома Лау? какие физга это общественные места на... какой физгонобус я тебе объясняю правила ребят Ебать шутка, да? Администратор донатный, который не знает правил, пытается объяснить какое-то правило другому игроку. Блять, с такими приколами лучше реально иди в КВН моего универа. Тебя там заберут с руками и ногами. На протяжении всего вот этого вот фрагмента я не давал ни единого согласия на то, чтобы меня какой-то олух таскал физганом тупо потому, что ему нужно узнать и объяснить мне правила. После этого я написал ему в чат пару раз о том, чтобы он доложил куратору о своем нарушении правила физгана буз, чтобы куратор уже позже выписал ему предупреждение или же выговор в таблице. Знаю, что вы. Не любите спойлеров таких вот моих видео, но все же спойлер он ничего ему не написал. И ему же хуже. Ты была на нашей Кате. Не трогай меня. Криминал обуз чел заслужил уже. О, си мертвый. А шести один сам доложишь. Хуеть можно. Это крыша пропа, блять. Совсем пизданутый. Это крыша дома, блять, элитного. Он пристроил, блять, крышу и называет это крышей пропа. Что за Просто Это оружие в общественном месте, это кровь ДРП. Блять, а что это такое? Мирная отыгровка, демонстрация оружия или что? Что это за хуйня, господи? Что это за хуйня? Он берет меня, блядь, таскает. Совсем ебанутый был. Поясни, то что ты не черт. Пять вариантов. Ну, пять вариантов, то что ты не черт. И получишь маленький брезент. Ну, черт это единственное число, это конкретно к одному человеку. Нас тут стоит двое. Я не черт, получается, черт это ты. Вот все. Здоровья тебя. Разбавим немножко все эти разборки обычной игрой В ходе которых я естественно снова наткнулся на этих балбесов Дальше уже будет прикол в том, то что они ведутся ну крайне токсично Ну пиздец Ну просто без причин поливать хуями крыть игроков Ну это никуда не годится Но как только они слышат человека с изменением голоса Интонация у человека меняется тут же Подбор слов во время диалога тоже. Я не знаю, как это работает, но это работает, это проверено. Yeah. Я сейчас тебе ебальник сломаюсь, ты будешь хилки покупать, блюдота. Давай, давай, киллишек, мне, пище, мне, пище, мне, пище, мне, мне Алло, ебанутый, хилки перестань покупать, это рейд, сука, дебил. Я, не, я ноль купил, я ноль купил, алло. Кто у тебя в квартире, сука, еще хилки берет? Кто, блядь, из них, интересно, сейчас брал хилки. Оказалось, что никто не брал хилки из тех, кого я рейдил. Наверное, брали те, кто живут этажом ниже. Поэтому, ребята, извиняюсь, что нагнал на вас. Смотрим на убито. Парни! Ребятки, вы очень и очень сильно действуете мне сейчас на нервы Я советую вам реально уйти Я же к мэру собираюсь, уже к мэру собираюсь Возьми, как <зараз> Ой, ты не... возьми или уходи, или бери своего долбоёбого папку. Уходи с... Это уже оскорбление даже не ГОСа, который с ним говорит, а в первую очередь игрока, которая тоже наказуема по правилам сервака. Токсичность в РП, даже которая бьет через край, она тоже наказуема. Кстати, если вы не заметили, то он угрожает полиции очень-очень аккуратно, но как только полиция говорит что-либо такое же ему в ответ, то он тут же спрашивает, угрожают ли они ему или нет. У меня не получается его взять в округу. Ну не тогда слушайте. уходи. Это Номер. Так что мне с ним нужно ходить? С, знаешь, как псина обычно делают? Сначала выебываются, а как хозяин уходит, так сразу за ними. А при чем тут это? Я же даже вам ничего не сказал. Мне всего лишь Ну, вот сейчас свой дружочек может вырвать тебя могилу, случайно. Ну, пусть Согласись, моему один, один труп это намного ну, лучше, чем два трупа. Это... Могилу mm. ты себе сделаешь Это, ебать, сейчас угроза нахуй, если что, блядь? Это угроза, блядь, правильно понимаю? Какая угроза? Ты сейчас мне угрожаешь, что я сам себе могилу делаю Так ты же первый yeah, начал I'm это не не делать Я уже говорил вам то, что я могу оказаться на месте любого случайного игрока, да? Ну, так вот настал тот самый момент. На завали ебало, подпел, защищать. ебало, ебало дай свое, дай ты дай свинота. Дай грозу от Че ты? Ебать, я еще свинота, блять, охуев. Прикуси язык. Ахаха. Жало, закуси нахуй свое. Быкуешь Побоже. на него, быкуй дальше. На меня ебальник не открывай. Ну, постоим, помолчи. Я погуляю. Что тебе нужно, мужик? Чего? Да хз, я гуляю просто. В литке ну, да. вообще ничего интересного, там чел просто какой-то строится. Кстати, слышишь, а ты в курсе, что там на последнем этаже или на предпоследнем? Не помню. Это, возможно, скрипка. Не будем рисковать, пиздец. Ну, я думаю, вы поняли, да? Нет? Не поняли? Не зря назад сдал. Будь аккуратнее. Ой, господи. Вот когда у, такие уебанские голоса слышишь, а так сразу да как-то не по себе становится, блядь. Блять, я ж просто чело в ответ бычку дал, и все не более. Вот он, тихо-тихо, он тут. Ебать, они скрываются. Это настолько легко их, блядь, напугать? серьезно. Сука. Ладно, сейчас будет дубль три. Бубль-дубль. Ребята, этот ролик и так планируется огромным где-то 40 плюс минут, поэтому пояснения не будут лишними в любом случае. Материала очень много, пояснять приходится очень и очень часто. Суть такова, если перед ними стоит абсолютно какой-то левый игрок, который просто играет и юзает в чат, это не мой голос, то они могут его спокойно хуесосить на ровном месте, но как только чел юзает изменение голоса и голос хоть немного да похож на мой, они тут же садятся на жопу и убегают, и начинают переписываться в чате. Но ребята видимо не в курсе, что логи никто никогда не отменял. Я не совсем понимаю, в чем смысл такого поведения, Thank you. Когда заходит создатель, ты ведешь себя просто как поймальчик, а как только он уходит, или же игрок меняется на не создателя, то можно его крыть хуями за все, что только можно и нельзя. Как по мне, ну это слишком, и это считается токсичным поведением. Тем более, как донатный администратор, но ну, это такой себе пример для игроков, которые только зашли. Ну как бы представьте ситуацию: вы только зашли на сервак, играете и встречаете вот такого вот уебка, который непонятно почему позволяет себе вот так вот себя вести и почему-то считает это нормальным. Да, это не официальная, а донатная администрация поэтому все же есть люди, которые судят о серваке по вот такому вот поведению. И кто-то может вот для себя решить то, что вот ты на этот сервак зашел, ты купил себе дон админа и можешь ходить, грыть хуями абсолютно всех и каждого, и ничего тебе за это не будет. Спешу вас разочаровать, это не так. Д ладно, дальше, чтобы подтвердить мои утверждения о том, как они себя ведут в моем присутствии и без, я перемаскировал свой аккаунт, поменял имя, аватарку, также немножечко сменил донат, и вуаля, на серваке новый человек, который который никого не знает, и которого никто не знает. Ну что, ты хочешь, чтобы у тебя двери сожглись нахуй? Возьмите заказ. А я думаю, то, что тут 30 тысяч заплатить можно. Я в рекламу 5 тысяч потратил. БЛЕДЬ! Ебать, я чудом выжил. Амм, придется, у вас ничего не смешает, что этот человек с оружием ходит? Вас это не смешает? Существует полет не то, что этот человек с оружием ходит. А я по полу ветра, что так могу ходить. Амм, нормально. Амм. Если что, это звук обыска на деньги. Это не делается в общественном месте, это нон-рп. Так вот, Б дорогие зрители. О, вот вы видели то, что только что... Эй, чё, да, и ты делаешь? Лаока нон-рп. Че, дебил совсем, блядь? Вот Ходит его. всех обыскивать, проверяет, сколько у кого денег. что совсем ёбнулся. оскорбительное поведение. Инсалт, кажется, да? О, Евенбан бан, хочешь. Оси, оск, до надмина. Оси выше читай, что ты писал. Оси сойдет за Оск. Не нравится, кидай ЖБ или раз на раз разберитесь. Вот это вот его ты в глаза ебешься стало, ну, практически последней каплей перед тем, как выдать ему уже нормальное наказание. Нет, конечно, бан ему не стал давать, потому что я его просто предупредил на будущее. Если ты так будешь делать, то это сойдет за оскорбление администрации. Даже донатное, оно тоже наказуемо. Его вы уже встречали в первом акте этого ролика. Кто забыл, можете перемотать и пересмотреть. Как я понял, долбоебов совсем перестали лечить и не разговаривать, не строить нормально базы, он не умеет. Кто ж примет жалобу, интересно мне. Попробуй зайти, попробуй зайчик попробуй. <laughs> мне кажется, в этом ролике слишком много экшена и сюжетных поворотов. Нет, это не его друг и также не челик из их тусовки. Это куратор сервера, только под прикрытием. Сука, да что за пиздец? Нет, ни в коем случае ничего плохого, просто от этих поворотов событий реально немножко становится смешно. Он тоже решил взять фейк-аккаунт и посредить за этими игроками, потому что на них реально много жалуются. Но не может сотня мух ошибаться. Тем более, когда сотня мух указывает на говно с Кайфлайфа. А кайф-лайф это сервак, который развалился. И не только потому, что там было много доната, а еще потому, что там были краймеры, токсики и ребята, которые строили вот такие вот базы, которые нельзя зарейдить. Тогда мы очень поздно спохватились насчет того, чтобы навести порядок на серваке, да и наводить порядок уже было не для кого, потому что люди тупо ушли, а новые не хотели приходить, зная то, что их будут рейдить по несколько раз на день донатеры. А потом эти же донатеры будут в войсчате или же в текстовом макать их лицом в дерьмо, потому что, ну, просто не понравились им. На Боброграде появилась та самая тусовка от чуваков, Скайф лайфа, которые тоже приложили руку К развалу сервака Возможно ребята это делали не особо-то и осознанно Почти каждое обновление, которое там Добавлялось, оно делалось для Улучшения пвп и чтобы оно было Более разнообразным. Те ребята, которые учили Эти механики, брали донат в руки И нагибали тех, у кого этого доната нету а те, у кого нету доната, и те, кто еще не знает даже про такую механику, как стрейф вправо-влево, они сосали в ПВП каждые 2-3 секунды. Для меня это достаточно ценный опыт, чтобы не допускать такого же на Беброграде. Поэтому продолжаем. О, привет. Вот, сейчас объясняю, Поскольку с какого ты хуя ты мне туда если там никакого по факту оскорбления не имеется, я лишь спросил дефолтный вопрос, в принципе, оскорбительное типа поведение. там никакого оскорбления нет, оскорбительное поведение, согласен, носка никакого нет, ты мне за это берёшь и... выговором. В зависимости от того, кто ты, админ, игрок, все. Так там как такового оскорбления нет. Вот я даже сейчас открываю пункт 2.2, инсульт, правила чата, Корректнее оскорбление в выражение других игроков и следи за писаниной. Так там никакого оскорбления нет, я у тебя сейчас спрашиваю, в каком месте там оскорбление. Значит иди к Акулисту. То, что я прошу чела не выебываться и говорю ему, что если бы он был не за пакером, он бы отсосал, это по, твоё, по твоему оскорблению. Значит, проси не выебываться корректнее. Не вот так типа писать, дорогой администратор, прошу тебя не выебываться. Или как ты себе это представляешь? Когда чел после нашего убийства просто берет и их хуйню какую-то войнчат высирает. Нет, просто, просто не без пиши оскорбительного лишнего. подтекста. Ладно. Удачи. Ретерн, собак. Верни меня. Дальше меня отпускают с разборок, и я иду снова следить за игроками этого клана. Примите во внимание то, что ребята, которые сидели в хате на этот момент, все были там. Они практически оттуда не вылазят. Вся их жизнь на серваке – это просто сидеть на маниках. И я это говорю без капли преувеличения. Они реально просто сидят на маниках по несколько часов в день. Это долбайбизм. Несколько человек, которые там сидели, они имеют администраторку. Кто-то делюкс, админ, кто-то модератор. То есть, в теории, если кто-то из них пойдем, имеет... Пойдем, Делюкс админку, с которой можно разбирать ЖБ в РП профе, он может немного помочь серваку, а не тупо сидеть в ФК на маниках. Или же пресечь нарушение своего соклана, если тот нарушает правила. Но, нахуя? Если админка для того и берется, чтобы покрывать своих друзей. Мы с ними на разных уровнях и нам их не понять. А. Лоли, ты это, про маники забыл. Заряди их иди. В профессии полицейского запрещено на сервере иметь маники и как-то сотрудничать с криминалом, если нету договоренности с мэром. Но кого это ебёт, если у тебя друг далёк с админ, и он может спокойно сидеть с тобой на маниках и не наказывать тебя за нарушение этого правила. А, можно им попользуюсь ими? Ага, спасибо. Не понял прикола, то есть он, блять, маники ломать не будет? Сотрудничество и нон-РП. Нюхай, бебру. Часик посиди. Сними мне мук, блядь. Не, ну. А то мне ему слан выдал и не да, снял. Такая... Подскажи, за да что а ты меня ненавидишь? Кроме того, что я люблю презираться над людьми. Очень жестко презираться люблю кроме этого крыша залезьте вон там незримый бегает на крыше элитки он меня выцеливает нарушение правила нон-рп я думаю вы сами все поняли не может если ты знаешь его вообще не понять а литки то у него будет мало то что 136 так счет 3000 бог красавая занята хуя маньяков пиздос блять Эдик. Лаок, да-да, я. Эй, Лаок, если не я, буду рядом бегать, как Википедия. Ой, господи, ебаня, вот это, это весело на самом деле. Прям заказ как будто пришел на какой-то клан. Лаок написано. Ладно, похуй. Бать, они там собрали пизда братью. Никто, блядь, правил не знает нормально. Сотрудничество прописано, то, что нельзя сотрудничать с бандитами. То, что он живет с ними на хате и по-любому имеет маники там, это уже сотрудничество. Здесь я наказал уже другого человека за сотрудничество, который тоже не может по правилам Сервака сотрудничать с бандитами. У него была профессия цыгана, и это все прописано в правилах. Как я понял, это был абсолютно новенький чел в их компании, который еще не успел с ними нормально так сдружиться и просто присматривался, с кем лучше поиграть. Но в конце концов понял, то что выбрал он не совсем ту компанию. За время игры с ними он нашел достаточно у них нарушений и был готов нам спокойно о них рассказать, ну и о том, что они и себя представляют. Заметьте, то что наказал его за нарушение я, а не тот администратор, который с ним постоянно сидел на квартире, а именно Зунат. Это уже не первый раз, когда он закрывает глаза на нарушение своих друзей, имея при этом донатную администраторку. И это также нарушение правила 6.9. Оно обязует тебя выдать наказание тому человеку, который нарушил правила. В итоге что? Карты под стол, стволы на стол. Поскольку это заключительный акт в этом видео, то пора бы уже перейти к обычному диалогу. Сейчас расскажу. В смысле зачем? Ну потому что я бегу по городу, никого не трогаю, херак мне бан прилетает по 1.31. Я что, я знаю, что, что. Я смотрю сотрудничество, с кем, когда, почему, что за бред. Никто не следит. Ну да, обернись. Стартуй. Не, вы мне сначала, насколько я понял, вы... у вас с этими ребятами, вот с этим генгом, очень плотные терки, правильно? А ты, если я не ошибаюсь, сталкер, Нет. да, по-моему? Они просто нарушают много и не знаю, меня... Если бы у меня было, там, сколько их, по-моему, два делюкс-админа в генге, я бы примерно такой же хуйней занимался. Но, типа, понимаешь, когда у вас банда, и там достаточно много чуваков с... Если ты хочешь, типа, попытаться за них взяться, ну, чувак, это будет сложно. Я вот тебе... Я как я три года играл на РП-серверах, блядь, в администрации, так что это, знаешь... Просто в один Не момент сложно. тебе кто-нибудь из высшей администрации скажет, типа... «Чувак, остынь, не трогай их». Ну, типа, что в смысле я такого заметил? Ну, просто чуваки играют абсолютно свободно. И, понимаешь, я, в принципе, оттуда и свалил, потому что... Ну, типа, они, понимаете, они не нарушают, они просто очень сильно расслабленные, потому что понимают, что они находятся на лайт RP Вот вчера, например, тот же человек резнял, столкнулся с хуйней, что пришел я. и, и Еще они делюкс, админы или модеры и все. Ну, типа, да. Поэтому они, как бы, хуй кладут. Вчера. Он два раза отметил. Считают, ну. что им все дозволено. Так эту хуйню пресекайте через верха. Просто прямо пальцем ткнуть. Факты предоставить, что они охуевают со своими полномочиями. Все. Но правда, вот делюкс админа купленного ты хуй, по идее, с человека, ну, заберешь, потому что он уже его купил, блядь. Только если он из-за чего-то в пермачу летит, тогда Кстати, да. Кстати, то они не принимают. Все это время они пинали хуи, если грубо сказать. Ну, доложите об этом, кого у вас доложите вперед. Вы идите к максимальным верхам, до которых сможете дотянуться и говорите про эту хуйню. Пусть снимают либо наборных, либо делают что-то с покупными. Вот, например, сегодня чувак прошел э, отбор, который марк э, вот этот никнейм. от блядь, до сих пор не понимаю, как, он, как это вообще могло произойти. И он живой, это типа чувак, это, но ему еще не дали оператора. Он прошел отбор, но ему еще не дали права. Но этот чувак сегодня улетел... Ну, мог, он мог улететь в бан за неадекват. То есть не за нон-РП, не за не фир. Да-да-да, вот этот тип. Вот как он туда попал, я, блядь... Ну, то есть для меня это выглядело, знаете, как, что я сейчас могу дать через группу, да, тему на набор, зайти и сказать, что я знаю, что такое нон-РП, РДМ, и вообще охуенный четкий парень, и меня возьмут но потому что я видел этого человека в игре, это пиздец. Говорить про то, что он по постоянно как ебанутый, это я, ну, это я вообще молчу. А за это, между прочим, можно улететь в неадекват, если, ну, нормальный модератор или админ попадет Если, блядь, ну, бегаешь и орёшь, как сука режу, резаная, отговариваясь с тем, что ты, а ты, допустим, эфир, ну, блядь, это неадекват. Не на, нахуй ты орёшь постоянно. Не знаю, короче. Нет, то, то что с этими типами надо что-то делать. В общем, делать. мы поняли. Да, это по-любому, потому что там очень много позволений. А касаемо моей ситуация, я знаю, что вы можете банить просто так, вот увидели нарушение бах, въебали, но слушай, ты когда заметил то, что у меня там двери, а, а я от них съебался, знаешь, наверное а вот этого, кстати, я бы на вашем месте сейчас словил и поговорил бы, потому что он сейчас пойдет, скорее всего, все это сливать, весь наш диалог здорово, мертвый, раз четыре, два дня. Ты его опять забонил, и прощайся с делюксой. Кого я не помню, то что я два дня Я, что, стой, генетический исследователь какой-то который никнейм там... Издеваешься? Танцы, да? я, я, я только с, сегодня... С, сегодня... Скаю. Одни там. на и физга на бус. Мне игрок пожаловался. Какой физга? то какой один бусин с ганом? Можно я один вопрос мертвому задам? Ты это забыл по тон -то диалога того твоего тогда. Мертвый, как ты относишься к вот этому генгу, который сейчас там в литке сидит? Ну, Зунат и этот Эван. Вот эти ребята. Ну, ко всей этой шайке, к семье ко всей. Так это я в них в семье, если что. А, ну то есть, понятно. Но я из них, я, я сейчас с ними вообще не играю, я сейчас играю только... С одним человеком Зунат Человек-резня И прочие существа что А я с, не... я... я с ним не играл Я с ними сегодня провел 5 часов И понял, что нахуй не надо туда лезть вообще ни в коем случае Ну они да, они какие-то Это б... Это их если, короче, множество. Зунат, э, вот ты говоришь, что если придираться, да нихуя, он сегодня меня лично вытолкал, например, из вот этой хаты физганом, но, Мертвый. блять, увы, у меня демки нету. А. Да, у него нет демки этого нарушения, но что если тэпнуть этого человека сюда и предоставить ему все факты того, что ему сейчас будет пизда, и пусть он отвечает по-хорошему, либо будет еще хуже. Типа его сюда, поговорим. А что насчет меня? Зунат, на тебя тут жалоба. Интересно, ну что? Физганамбус. Что-что? Физганамбус. А, так. Так, напомните, пожалуйста, кто что, сталкер. Или кто, вот кто Вот у этого человека физганамбус. Бузе, короче, вытолкнул с базы, вроде когда И еще ты на хуй забил и не принимал их Так... Э -э -э -э. дай ка вспомню Можете сказать, когда это было? Чем же ты был так за? Час назад, полтора назад Единственное, пожалуйста, я сегодня операцию не забрал Тогда меня попросил какой-то оператор Ты взял какого-то чела физгана, я тогда сказал тебе Че ты его трогаешь физганом? А, вот, все. Вот этот момент я помню. Там не попросил типа его сдержать, пока он будет оформлять этого человека, который фрикировал типа того. Вот, а вот ха -ха -ха. это я помню момент. Серьезно? Так, подожди. Задержать? А, ты это серьезно смешным. Так, давайте, во-первых, по одному. Не ну, знаю, да, не помню, в каком я уже тогда состоянии, был скорее под дрожачкой, небольшой. Но это не важно, по-моему. Ну так чё, Так, вот это я момент помню. Дальше. Какой там еще один момент был. А этого мало что ли? Почему ты не принимал ЖБ, когда я. Артур, привет. Какой именно момент? Или вообще? Физганобус. Ладно, вот. Так, можно чуть-чуть, пожалуйста, по очереди. Я и, сегодня играю несколько меньше, чем весь ваш генг. Я зашел, посмотрел, жалоб об да дохуя, вы бегаете в РП Профах. Он бегал, а человек. Что? Нет. Я это не про мента. Я про хай лову про хозяина хаты, про хозяина двери почему он его не выкинул а дело не Я в этом, это он маники оставил и вы, сука, зазванивали с ним по телефону спрашивали, а. можно ли попользоваться маниками. что ты мне тут сидишь заливаешь я чё, зря по дому ходил Я вашему слушателю? Я это слушал. тоже слышал с ним. Ну, это без проблем. А, все, уже Вы без проблем. Давай не придумывай сказать. всякую хуйню о том, то, что кто-то там в ФК стоял, до да кого-то нельзя было достучаться. Не боли Я боли? Тебе говорю конкретно про конкретные истории, которые реально были. У меня на каждое есть доказательство и демка. Почему ты этого не пресекаешь, будучи даже там делюкс-админом? Ну, что это твои друзья? Ну, что с твоего клана? Невыгодно, например... Строить клан на несколько серверов mm. Фьюжн, например, там, Хэппи, да? А ты чисто на деятельность это моя проектная деятельность, я развиваю свой проект именно никак. как... Ну, значит, занимайся нормально хотя бы одним проектом и учи правила хотя бы одного проекта нормально. Так, чтобы ты их хотя бы старался не нарушать, или же твои ребята, кто играет с тобой в клане, не нарушали. Ты не за двумя-тремя зайцами погнался, сука, одного ты даже поймать мой, нормально да? не можешь. Набрал болванов себе в клан, которые не знают правил, нормально не могут базу застроить. Сами при мне сейчас говорили в элитном районе про то, что охуеть, какая крутая база, которая сначала, говорит, невозможно застроить, ой, этот, зарейдить, а потом оговаривается быстро исправляет на то, что можно зарейдить, если ты не тупой. Ты же недозрелый клон Лаки Чармса, что ты не вкурил этого до сих пор? У тебя челы бегают, токся. А, стоп, да? Да. Нет, я то, что знаю, что у меня есть токсики некоторые У тебя весь клан такой, деда. алло, бля, дядя. Так, а Вчера да, на день мог силу, еще один человек у 5%. тебя улететь тупо из-за того, что модельку выбирает. В скинченджере неправильную, которая меньше намного так нормально, чем обычная моделька гражданского. Вы, сука, правила не знаете, прежде чем брать делюкс админов, сука, читайте правил. Этот два раза нарушил правила администрации. У него улетает делюкс админка. Это начало. Хорошо. А потом а у тебя тоже да. улетает делюкс админка. А И у Лоли за токсичное поведение, а также за кучу нарушений, которые я постоянно вижу, тоже улетает делюкс админка. А нет выговоры же. Там а, оно излишне, что? Я говорил тебе тогда, передай куратору о том, то что у тебя выговор за физган-абуз. Что ты сделал? Ты ничего не сделал. Я открыл сегодня ну, вчера нет, таблицу. Нет. У тебя нет ни одного выговора, я, о котором я, я не просил. Так я просто спросил. Нет, и тебе я не так понравилось не то, спросил, что я твоего друга Лоли забанил тогда. И ты Мам, начал и меня думал, специально что удерживать что на крыше. На Если я ты понял, так что один что раз сделал со, понял, со мной на фейке, ты по-любому так делал достаточно регулярно, пока тебя один раз тогда этим не напрягли выговором. Тебе сказано было написать куратору, сказать, что у тебя выговор. Ты не сказал. Извините меня, прошу Хорошо, хорошо, сейчас я ID скопирую, уберу, вот, Ночью, да? Не, не, не, ну так, два Заму, выговора и все, сказать, это сразу скорость минус скорость админка Зона, заткнись Так, теперь у тебя разбор жалоб, физга а на бус Что полагается за жалобы и физга на бус? Ага, два выговора, да, они, это что? Два это два минус админка, правильно? Жал... Лорис, кем ID скинуть, у тебя целая да, таблица да. есть с теми, кто у тебя в клане не спрашивайте, откуда я знаю насчет таблиц игроков, насчет таблицы о том, кто на каком серваке рассредоточен. У меня просто очень хороший слух. Mm -hmm, да, без проблем. Скинуть таблицу? Мне таблица в принципе особо не нужна. Ну давай, окей. Но мне нужен-то Лоля в табле. Только не читает и как у меня как. Или еще что-либо. Твое деструктивное мнение о моем проекте, ну, который ты сейчас упоминал, и про клан мой, как со стороны. что у вас пиздобратья, которые не знают правил. Вот и все. всякого вот это за. По пунктам Корень, я уже про троих рассказал, типа, тебе мало. И у тебя за языком меня не меня... следит. А... И не а... может нормально построить базу. Вчера он угу. сделал прострелы, которые нельзя было нормально зарейдить. Я ему выдал бан за это. Сегодня я ему выдал мут, предупредил то, что за оскорбление донатной администрации также полагается бан. Я ему предупредил, но выдал ему мут. Он подал за этого жалобу. Ему это тоже не понравилось. В чем проблема? Блять, на я был не доразвит, здесь а, было, а что сейчас как какой-то прогресс, что ли? Что-то не заметил прогресса. Ты также набрался в клан краймеров, которые страдают хуйней, токсят, нарушают правила и не знают. Их тем более находятся уже на донатных администраторках. Какой я на карте? Да, например. Ну да ты продолжай, продолжай. А какой я на карте? Я такой буду, и на разборках. Ну, в плане, ну то есть, если я уверен, в чем-то своих словах и действиях выйти сейчас для меня, вот, ты мне лично, вот я сейчас уже не буду думать, что я кого-то там засучил, например, ты мне лично рассказывал, какая ну, здесь ты... бога и блядская администрация. Понимаешь? А я сейчас ну, вижу, что здесь люди не перебивай, пожалуйста, меня. А, ну, я когда царя. прихожу на разборки, я, если в себе уверен, я буду отстаиваться до конца. И говорить извините или прочее никогда не буду. Если я иду на разборке, значит, я знаю, куда я иду и зачем. Вот, мертвый, я сейчас от тебя, честно, в шоке нахожусь, потому что вот этот потухший голос, вот это измените после не того, как я тебя видел в игре. Но это прям, это просто пипец. Я сейчас смотрю на это и понимаю, что вас просто взяли за хвост. И вы резко... Как бы такие, ну ладно, а тогда мы ничего не будем делать. У тебя я побыл несколько часов сейчас в клане. Чувак, если честно, вот тоже тебе конструктивное мнение не от какого-то именитого человека, а от просто игрока, которому предложили клан. Я согласился, это, это пиздец, мягко говоря, это не клан. У вас просто толпа, которая сидит на маниках. Если хочешь, я потом тебе также выскажу. Все, я все. Ну, стами угу. младенца, глаголица истина. А ты, спасибо. кстати, ты, что спасибо? спасибо? Ты сейчас стоял в элитке минут 20 назад. Просто по факту того, что чел не играл там на каком-то старом серваке, где играл ты, ты, чела вместе с другими ребятами называла Энэном. <связывая> Зато ты был доволен тем, а что, например, ты известен тем, понял. что у тебя был клан Краймеров ебаных, которые от классика, а, ну, которые там играли, да. ничем не отличаются. Жадность Фраера сгибила. На Какая нахуй помощь? Ты не не похуй учишь? на вот этот твой проект, на хэппи и на каком-то другом еще серваке, где ты их планируешь. С Ивином, например. Я тебя предупредил, если вы тут будете дальше продолжать страдать хуйней, токсить безмерно, долбоебов набирать, которые токсят, нарушают Стринджир правила, вы тупо играть тут не будете. Хорошо. Ты начал, мягко говоря, словесно типа пытаться дудосить чела, который является высшей администрацией. Я хотел бы от тебя именно вот прям... Какую критику? Я тебе сейчас по факту это говорю, то что хуй ты хуй пытался задудосить словесно это... представителей высшей я администрации. Хочу. Еще прикол, ребята, в том, что один из их клана становится на наборную операторку. Если он продвинется до высшей администрации, то это будет пиздец. Реально, посудите сами, если такое творится у них с донатной администрацией, то что будет с наборной? Они просто охереют и начнут творить то, что им захочется. Да и плюс Зунат постоянно выстёбывал куратора сервака, а это представитель высшей администрации, за это полагается перманентный бан. Ну и поскольку его соклановец только только стал на оператора и уже собирается с него сниматься, то мы дали ему задачу забанить его самого. Ты общаешься как прохожий Вымораживай этаж а, вот Ты как прохожий, не сын типа, его, Нет, Ты не сын Кто прохожего? Нет, нет Блин, Значит, не Я всех дураков Вконтакте, война била, пиздец Ссылку мне скинь в ВК у тебя ВК мой есть, ты постоянно писал туда. А сейчас чего так стесняешься? А, Потому что пермач а не, хочет, не хочет, хочет логично. логично. Да, да, а, опер пермачом. Во, короче, а, Зунату пермач. Хорошо. А два, можно, пожалуйста. Пункт. Ага, хорошо, подожди немного, сейчас я снимаю дископеру и забаню. Логас. Два и два. А Логи сейчас. Ага. И немного, пожалуйста. Так, Зунат, копировать Steam ID, открываем не меню, Player Ban, Permanent, 2.2. и 2. Еще раз, какой пункт первый? Не обязательно все говорить. Да, я просто говорю, чтобы потом ошибок никаких не наступил, как на модераторке. Так, а, первый пункт. Все хорошо. Все, я его отправил в банк. Вот СТ, вот. ты просто боишься, так черти его сейчас по 0, 221 миллион шестьсот восемьдесят три тысячи сто А ты тоже, я смотрю, такой деликатный, сразу стал, когда вот перед ними встал. А Чё ты не орешь то как раньше? <пости> я, <screenshot, пардесс> не, до... нет, чувак, şey, я, говорила, смеешься, я класс, не знаю. Че ты? Не, по факту, я реально, не честно, я реально могу орать, но если прям доходит до пределов и мне уже говорят, что вот прекращай, потом я уже прекращаю. Я Один не, день на ADHD наборе орать. и снят лага. Я да. не про то, я говорю про то, что вы невхерственно смелые, крутые, острые. Язычные, саркастичные, пока вы, сука, находитесь на укрепленной базе ПРП. Как только вы попадаете сюда, все, блядь, как рукой снимает просто. Вон это там, ой, а давай ты мне расскажешь, а какие у меня проекты, ты понимаешь, блядь. А ты, ты знаешь, как этого... вот ты сейчас хотя бы Ты понимаешь, что ему пиздец уже Ну ты хотя бы согласись да я знаю, он, он такой он... был смелый, администрация Гондоны, эти уроды Эти того недостойные Куратор Дип Я прям сижу такой, слушай, блять, ну почему так-то И вот сейчас он появляется Я ни одного, подожди, я не закончил Пожалуйста Сейчас он здесь стоит, я ему не просто так написала, почему ты не говоришь все, что говорил при мне Потому что если ты говоришь, что администрация, куратор и все вообще вместе уроды, которые не умеют работать и ничего не знают, и ты уже, ну, тебя прижали, да, ну, скажи ты это, блядь, ну, ты прояви характер, нет, вы, сука, начинайте, извините, а мы не хотели, спасибо, что открыл мне глаза, ну, вы чё, ребят, блядь, ну, как, он вот, говорит, а он служил, он... да пиздит он, блядь, вот я служивший человек, такому там не учат, вообще, блядь, ну, либо он... Это я по опыту, по армейскому толчки убирал, блин, 24 на 7. Вот тогда такой он может быть. Вы завязываете с этой херней и человек резняет этот ваш, который вчера мне вообще открытым текстом говорит, слушай, братан, ну тут на РП всем насрать, но ты как бы извини. В два он неадекватен тоже. А -а -а. Помню. Да, он Насчет два раза по моей ризни... причине, по моей жалобе. Я, я ведь твою же и знаю. разбирал. Насчет резни я не общаюсь, но ну как бы мы только как, как по семье там пообщаться можем, когда мы в базе сидим, там всегда можем пообщаться. Да, так, друг, я, что ты его мне ленин... чешешь? Я слышал, я не ленин... сидел в вашем Дискорде, не, я блядь, говорил... я слышал, как вы общаетесь. Я говорю, я общаюсь с ним, только когда мы с ним на базе сидим, там общаемся, да, но когда он тупо там заходит, сам в одиночке сидит, мы... ДИФД, ДИФД, ДИФД, ДИФД, только да, только так, У за вас разве нет собственного? Да не поверну. Нет, я реально говорю. я захожу только, чтобы на... отписать кому-то да и выйти. Я не сижу в ДЭСе Вы следить. Мне просто дуна взяли, сказал, короче, зайти пообщаться. Час? Я такой, ну окей, зайду. Потому что я... И, бать, профилак, тебе, У, У да". меня, во-первых, херовый очень микрофон. что вот, я не общаюсь вообще. Они тебя ждали три часа, пока ты проходил отбор. Они потом с тобой веселились херову тучу. Чего ты... Блять, тот полтора. рассказывает, что с тобой никто там не общается, и ты ни с кем. Как не, сам, не общается? Вы самые любимые. Ты с ними постоянно тусил на базе. а вот как зашел, я видел все. Ты полтора, полтора часа ты был на проверке. Че ты чешешь? Полтора часа был на проверке с Якутом, с Талкером, Я ведь был. тоже был на проверке твоих. Пошел на базу, начинал меня хочешь позвали честкая, я и пиздец я пожалел. начал потом общаться. А, как... Ну, давай, 5-10. Самое жесткое нарушение? Я не знаю, но раз уж такая пляска, раз я теперь, я теперь уже понял, что это за персонажи, вот ты мне объясни, вы друг друга херащили ножами на протяжении херовой тучи часов. А, ну, то есть вы друг друга как бы фрикилили, прибегали обратно, с этого угорали, там, т это Я понимаю, таким заниматься, но, знаешь, там... Часа в три ночи, когда на сервере там пять с половиной человек, да, допустим, ну, что-то такое. Вы это делали? Вот сейчас сколько по МСК? Типа пол восьмого, вы это я делали? Я говорил Зунату, в пять? чтобы он выдал наказание и, и сам вину. убивал. Он хуй забил. Да, при этом ты сам его Форс, а, Форс, кстати, с вами ну все еще, если он да, поплатился. то я сейчас прибегу скажу, чтобы он уебывал оттуда быстрее пули Кому Эвину это? Не-не-не, у них там тоже был, а-ля, как я, я его понял, убивал, новый убивал, чувак это я знаю. с ником, что-то Форс, что-то там, он, типа, тоже Force. новый, но там такой же чувачок, на самом деле, очень спала. странный, вот, Форс Пала, да. Не, вот он капитальный красавчик, без сомнений. Короче, да, вы очень веселые ребята, я сейчас, вот, все, почти всю разборку, как только появился э, этот, я уже забыл даже никого. Короче, кто благополучно у тебя в первую я просто ржам. Все в той шайке, токсичные и веселые. Да, такой смелый приходит сюда. Ой, ну у меня много проектов, ну, ну вот блять, 634 минуты. ПМ собака, херы ивент на 25 мая отменяется. До конца разбирательств. Мне наборный простил за эту хуйню. Тоже пермач или месяц. Я Зуна то говорил и не раз прекращать. Это а, От месяца до пермача. Месяц. Хуя. Давай с месяца по приколу начнем. Забавная вот. ситуация, да? Что если ты меня не забанил без причины, я бы сюда не попал. Ну, ну вообще-то. Точнее не без причины, обязательно. Я просто очень удачно зашел. Я думал, просто сегодня зайду. В очередной раз что-нибудь попробую пособирать из их нарушений. Ну потому что пиздец, мне челы жалуются, я в ахуй сижу, понимаешь? Ну естественно. Я зашел сам, я посмотрел, думаю, может реально это там что-то не так.